Unreal Tournament. Мне трудно это представить, но когда-то я понятия не имел, что это такое. Все началось с покупки компа. Это была ракета, просто космолет, чертов разрыватель галактик. По крайней мере, так мне говорили парни в салоне. Разумеется, с новым компом приходят и новые знакомые. Одним из таких знакомых стал невесть откуда взявшийся, словно в ванной грибок дяди Иван. Он ел пельмени, смешно шутил и починял мой сокол тысячелетий. Конечно же, помимо очистки моего жесткого от всякой лишней информации, Иван приносил еще и диски с разными играми. Разумеется, это были только те игры, в которые он сам любил позалипать. Однажды среди всего этого хлама я заметил диск с незнакомой мне игрой. Я внимательно осмотрел его, прочитал все буквы и затолкал обратно. Тогда я еще не мог понять, почему Иван так странно на меня смотрел, почему крошилась его Эмаль и вздулись вены. Потом я все же поиграл в эту игру. Как вы уже наверняка догадались, это был турнир. Нереальный турнир. Сразу же игра мне не понравилась. Куча оружий, куча правил, непонятный геймплей, арены. И в крохотной комнатушке тебя раз за разом приходилось убивать одного и того же парня. Тех главной целью было первым набрать максимальное количество очков. Все это было мне крайне непривычно. Особенно после всех тех игр, в которые я играл до этого. Редактор. Вот что на самом деле меня заинтересовало. Я уже не помню, как и когда я его обнаружил, но это казалось чем-то на самом деле волшебным. Ведь, как и все дети, я обожал что-то строить из кубиков. Но то, что мог предложить Unreal, не шло просто ни в какое сравнение со всеми лего на свете. Конечно, просто играть я не перестал, даже больше. Теперь я играл практически только в Unreal. Но, к сожалению, исключительно с в первую очередь из-за отсутствия интернета. Так что такой роскошь, как игра с друзьями, я мог себе позволить только в клубах. Благо, их можно было снимать на ночь. Чем мы и пользовались? Флопы. Сейчас я даже не знаю, хорошо ли то, что я уделял так много времени этой игре. С одной стороны, благодаря ей я просто в английском. С другой же, из-за синдрома утенка я добровольно на долгое время отрекся от серии Quake. С вами был Гарри Огнем. Всем спасибо, всем пока.